Сегодня мы с вами вступаем в новый шаг изучения стихийных пространств. До сегодняшнего момента мы с вами изучали сами стихии, так? изучали сами стихии их базовые сочетания, коих, как мы знаем с вами, три сочетания базовых. Это сочетание воздух вода, сочетание огонь, земля и все четыре стихии. Они предполагают формулы существование этого мира. Мы с вами изучили их, что называется в идеале, да? а в идеале мы можем их найти только в самом себе первич. потому что в окружающем мире, в идеале они не присутствуют. Если бы они присутствовали, да, мир бы наверное был немножечко иной. И все наши внутренние процессы, которые мы вызывали по возбуждению стихий, они бы на мир влияли в большей степени, чем влияют сейчас. Но мы убедились, когда мы работали со стихиями, что в основном влияние шло на внутреннее наше на это состояние. Как-то оно проявлялось в окружающем мире в зависимости от собственных возможностей, и вы это как-то видели. Более того, когда мы с вами эти стихии возбуждали с каждым шагом, с каждым понятием, мы видели, что в то в общем-то степень влияния она немножечко больше увеличивается с каждым шагом, да? увеличивается, увеличивается, увеличивается. Был такой? Но тем не менее мы с вами увидели, что наше влияние на мир не безгранично, а это значит, что нужно какие-то другие факторы включать для того, чтобы можно было управлять через стихийную силу, управлять стихийным пространством. А для этого мы с вами должны будем изучить эти стихийные пространства, чтобы понять, чем мы собираемся управлять, надо изучить этот объект. Так? Так. Поэтому речь на этом курсе у нас с вами, конечно же, пойдет прежде всего про управление, про формирование событий, те, которые нам нужны. Поэтому очень хорошо, если к этому курсу вы уже подошли с отработанной четверкой. Потому что работа в основном, по крайней мере, исследование важных аспектов жизни и важных аспектов работы со стихиями у нас пойдет именно через каузальное тело. В любом случае это вам нужно будет на этом курсе и на следующем, тем более на следующем когда мы будем работать уже непосредственно с линзой Карманоль, 0, которая в четверке является основной, основной техникой. Здесь же просто работает выход в каузальное пространство. Я думаю, что вы с этим справитесь, это не очень сложно. Выход в каузальное пространство не представляет особого, особых сложностей для нас. Вот. Все же остальные как раз будут иметь возможность посмотреть, как вы отработали четвертый курс, все ли у вас хорошо в этом вопросе. Итак, стихийные пространства, с которыми мы сейчас с вами начинаем работать, они состоят, формально состоят из стихийных сил. Но вот в чем парадокс. Стихийные пространства делают не стихии, а делают люди, носители этих самых стихий. А в людях, как мы с вами знаем, стихии проявлены не в чистом виде, в людях стихии проявлены в трансформированном виде. А именно, стихия физического плана проявлена в материальных, предметах и в их материальных телах. Стихия эфирного плана проявлена, а стихия огня проявлена через сферу ощущений, стихия астрального плана, стихия воды проявлена у людей через сферу эмоций, а стихия воздушного плана Стихия ментала проявлена через, конечно же, сферу мыслей и информационных потоков, которыми люди обмениваются друг с другом. А это уже редуцированные стихии, они уже не в чистом виде, это уже их производные. Стихийные пространства наполнены стихийными силами, но в очень сильно измененном качестве. Но обладая признанием о первопричине, обладая знанием и умением управлять внутри самой себя первопотенцией, у вас появляется возможность управлять и этими стихийными пространствами. Поэтому для начала мы будем их изучать. А изучив, конечно же, будем понимать, через какие элементы мы можем управлять разными пространствами. Это наша программа максимум. Программа минимум, это понять, каким образом пространства влияют на вас. Каким образом пространство влияет на вас? И есть ли оно такое влияние? И оно, конечно же, есть, мы с вами увидим это. Ибо те же самые законы, законы управления этого мира говорят нам о следующем. что Точка фиксации внимания, точка сборки человека, и предопред... а этот элемент, напоминаю вам, предопределяет уровень бытийной массы, вашего сознания здесь и сейчас, так вот этот закон говорит, что внешние силы, внешние пространства имеют свойство фиксировать точку сборки человека в каком-то определенном уровне. Пока все понятно. Значит, соответственно, если ты попадаешь в среду, в которой доминантно присутствуют определенные стихии, и если эти, эта доминанта предполагает фиксацию точки сборки на определенном тонком теле, то значит, соответственно, попав в эту среду, ты не неволенц будешь включаться в, это самое, в эту самую фиксацию. Понижает ли она вас или повышает? Вопрос такой. Но умение сдвигать свою точку сборки быстро, свободно и отсутствие качеств залипания на том или ином пространстве, которое вы должны были как раз и реализовать на предыдущем курсе, стихийных сил, даст вам возможность погружаться в те или иные пространства, становясь им, но не залипая на них, и в любой момент иметь возможность выйти из него. Зачем это надо? Дело в том, что каждое пространство создано для чего-то. Вот так оно запрограммировано. Никогда не бывает, чтобы какое-то пространство физическое, эфирное, астральное, все, что мы с вами будем изучать, оно было ни к чему. Оно было само по себе сформировано. Ни в коем случае. В этом мире случайности нет, и даже если формируется какое-то поле взаимодействия между людьми, оно всегда формируется для чего-то. Значит, человек и мир могут там, на этом пространстве, достигать каких-то своеобразных эффектов, специфических эффектов, которые можно достичь только там и нигде в другом месте. И ваше сознание, повышая или понижая точку сборки, также может добиться каких-то определенных эффектов, которые можно добиться только при таком повышенном или пониженном, пониженной фиксации точки сборки. Это понятно? Нам с вами предстоит на первом шаге выяснить, о каких эффектах мы можем с вами достигать на различных пространствах, лично для себя, чтобы по возможности в дальнейшем вызывать состояние, необходимые состояния фиксации точки внимания и привлечение в свое поле людей или попадание в определенное поле для достижения какого-то результата. Это как бы минимум-минимум, что мы с вами должны будем освоить, а максимум это управление, управление пространствами, в которые вы попадаете. освоить методы контроля. Это не очень просто. Сразу вам скажу, наши занятия усложняются по экспоненте, и как было просто и хорошо на обычном на первом стихийном факультете, то есть когда мы с вами чистились, что-то там постигали, через амулетик подключались, вот поверьте, то, что вы тогда переживали, это была так подготовительная работа, потому что сейчас начинается действительно настоящая магическая работа, настоящая магическая работа, и это уже не колдовство, это уже магия. Напоминаю, колдовство от магии отличается тем, что колдун ну, скажем так, он работает силами, не понимая, как это у него получается. Ну, получилось у меня что-то, а что такое у меня там получилось, никто не знает. Маг, в отличие от колдуна, не просто знает, он обязан знать, он обязан знать, что у него там получается и почему. Магическое состояние сознания это состояние обнуления по кресту стихии. Если вы добились эффекта на этом поприще, то это значит, что магическое состояние для вас допустимо. Колдовское состояние сознания это умение управлять стихиями Огонь и Вода, делать их равновесными, это колдовское состояние сознания. Мы с вами, несмотря на что, будем идти по первому пути, по магическому пути. Даже если у вас что-то будет не получаться, по крайней мере, вы будете знать, к чему стремиться. Магическое состояние сознания это умение всегда обнулять себя по искусстве. Какой бы агрессивную среду вы ни попали. выйти из этой агрессивной среды можно лишь только обнулившись, то есть стать для этой среды никем, абсолютно никем, пустым местом, нулем. Когда человек обнуляется, агрессивная среда не воздействует на него, ибо не на что. Зацепила одну очень интересную тему, которую нам с вами необходимо будет дополнительно проговорить. С этого момента, с момента второго курса стихийного факультета мы с вами вступаем несколько в иную пору своего развития, в иную пору своего созревания. Если раньше наши попытки что-либо познать были, скажем так, с минимальной ответственностью, с минимальной ответственностью за происходящее то с этого момента вы уже выходите на другой уровень ответственности, поскольку вы будете иметь дело с пространствами, в которых живут люди. Не столько я пытаюсь вам донести мысль, что вы за этих людей будете нести ответственность. Нет, ни в коем случае. У каждого человека есть своя задача. мы скажу предназначение, своя задача на тот момент, на котором, в котором он сейчас существует. В реализации этой задачи могут быть заинтересованы разные силы, эгрегоры всех уровней да, различных, боги, с которыми человек, если ему так сильно повезло, контактирует и так далее. Поэтому внедряясь в какое-либо пространство, вы прежде всего должны об этом помнить о том, что вы работаете уже не только с собственной подкоркой, не только с собственным внутренним состоянием, а исследуете свою, свой, свой внутренний мир во взаимодействии с миром внешним. А в этом мире внешнем оно, это не кино, это не 3D. Там есть люди живые с одной стороны, а с другой стороны люди, с обремененные определенными обязательствами. И Поэтому прежде чем что-либо сделать, в этом пространстве нужно, что называется, считать перспективы и необходимости, и возможности, и последствия. И с каждым уровнем мы с вами будем подниматься дальше, дальше, выше и выше. И в большей степени эта необходимость отслеживать, и высчитывать уровень последствий, уровень воздействия и степень воздействия на те или иные пространства были для вас очень и очень актуальны. Это уровень уже не колдовства, это уже уровень магии. Колдун может не со, вообще не соображать, зачем и что он делает. Да? Ну, как О, что-то получилось, а, здорово. Да? Потому что за тебя несет ответственность немножко имени и силы. Но если колдун перерастает в мага, то есть выходит на какой-то более высокий, расширенный круг взаимодействия с первоосновами, то степень его ответственности точно также повышает. Это я вам говорю не для того, чтобы вы испугались вообще что-либо делать, это я говорю вам совершенно для другого. Вопрос исследования, который вы будете, и процесс исследования, который, в который вы сейчас входите, он будет отныне у нас несколько иными. И выражаться будет прежде всего в ведении ваших записей. Если раньше эти записи носили дневниковый характер, то есть вот что-то прошло в течение дня, вечером мы фиксируем и пытаемся это проанализировать. Это, так сказать, анализ постфактум. Больше в большей степени похоже на девичий дневник, чем на исследовательский журнал научного деятельности, исследовательский журнал мага. Но любой маг, это прежде всего ученый. Сначала ученый, а потом все остальное, я попрошу это запомнить а какой же ученый не ведет записи. Но тот, кто имел отношение к науке, хоть когда-нибудь, знает, что ведение лабораторных дневников, лабораторных записей, оно не очень похоже на девичий дневник. Оно ведется немножко в другом, по другому принципу. Прежде всего в девичьем дневнике не пишется, что тебе надо от этого дня. В какой эксперимент ты входишь, каких результатов пытаешься добиться. Дневничий дневник описывает события. А дневник мага описывает задачи. И поэтому вхождение в этот процесс ритуально будет у вас связано с иным правилом ведения дневника. Ритуально, подчеркиваю. Это как бы такое символическое, да традиции. Понятно, что вы обучаетесь на нескольких факультетах. Возможно, у вас идут одновременно разные процессы. И все эти разные процессы нужно учесть и каждому процессу планово выделить свое время. Например, вы учитесь на археологическом факультете, отрабатываете какие-то формулы да, или руны. Да? На это нужно выделить время? Нужно. И сделать так, чтобы времени было... не произошло наложение экспериментов, чтобы обеспечить себе чистоту исследования по руне, по формуле, по стихии или по еще какому-то процессу, который у вас идет, да, например, по какому-то потоку сил. Поэтому, соответственно, вы должны будете разделить свое рабочее время, разделить свое рабочее пространство, составив себе прежде всего рабочий план. В этот день вы работаете с этой темой. В этот день вы работаете с этой темой, в этот день вы работаете с этой темой и ни в коем случае не перекликать. Таким образом, записав себе, что в полночь у вас карета превращается в тыкву, то есть все обнуляется. Вы себе четко это в сознании вводите этот алгоритм и все будет обнуляться, например, в полночь. Или как в день сурка, в шесть утра, Как вы решите, так и будет. Но в любом случае это все не смешивать, а для этого нужен план. Поэтому ваш рабочий дневник превращается в план, который вы себе расписываете на каждый день. И этот план неукоснительно выполняете, вечером подводя итоги, что в таком-то состоянии у меня такие-то, такие-то, такие-то эффекты. В таком-то состоянии у меня такие-то, такие-то, такие-то эффекты. Не как бог на душу положит сутрица, а не войти ли мне в какую-нибудь стихию. Нет. Все должно идти четко по плану. И вы себе этот план расписываете заранее на много недель вперед. Услышали меня? Так вот, таким образом, ритуально вы выходите из пространства колдовства, то есть пробы своих собственных сил да, и какого-то первичного изменения в самом себе на этот уровень, на уровень магического обучения, где умение планировать и отслеживать эффекты, которые вы по тем действиям, которые вы произвели, является первичной задачей и самым главным качеством. И исследование стихийных пространств будет вам тому порукой, потому что вхождение в определенное стихийное пространство, оно однозначно будет для вас изменять состояние. И вы будете видеть, Какие практики в каком стихийном пространстве уместны, допустимы и наоборот являются катализатором, а какие взаимоисключающие, с какими совершенно нельзя вместе их соединять в одном разуме, в одном пространстве. Таким образом, ваш рабочий дневник будет вашей нитью Ариады, по которой вы пойдете а внутри, конечно же, в процессе менять что-то можно, но только тогда, когда это уместно, корректно и действительно необходимо. Например, вы совершили ошибку в простраивании какого-то плана, вы видите эту ошибку, ее, конечно же, надо исправлять. Но причина, что у вас, например, голова сегодня болит, вы не будете это делать, это не причина. Это не причина, вы ведете лабораторный журнал исследований. Какая здесь может быть причина, да? у вас есть мыши подопытные, у вас процесс идет, вы не можете остановиться, не на день. Вот эти мыши подопытные, в смысле тараканы, они находятся у вас вот так вот, и вы должны каждый божий день их дрессировать. И поэтому план, безусловно, должен быть. На этом этапе вы будете дисциплинировать свое сознание, учиться его ритуально программировать и совершать действия по плану, чего бы вам этого не стоило. Таким образом вы будете и себе, и стихийным силам, и магией доказывать, что вы человек, способный на поступок, а не так просто на экскурсию пришли. То есть вы в магии, не турист, вы в магии местный житель. А местные жители в магии ведут себя именно так. Услышали меня? Я не слышу? Да. Итак входим в процесс стихийные силы. В ближайшие три дня мы с вами познакомимся вообще что такое стихийное пространство, из чего они состоят. Стихийное пространство, в отличие от привычных вам стихий и базовых сочетаний, обладают одной особенностью. Стихийные сочетания там могут быть логичны. Ну, например, мы в реальной жизни и в своем сознании не можем найти, как у нас в каком тонком теле, отдельном тонком теле, например, сочетаются стихии, воздух и земля? Нет у нас такого тонкого тела, в котором это будет сочетаться. А вот в окружающем мире есть. Нет у нас тонкого тела, в котором будут сочетаться вода, например, и огонь. Нету. А вот в окружающем мире такое сочетание есть. Попадая в среду, в котором это сочетание предусмотрено природой, запланировано и не является неестественным, вы таким образом, попадая в эту среду, будете обучать свое сознание вещам, которые в природе человека не прописаны. А это говорит о том, что вы будете добавлять себе компоненту некоего нечеловеческого умения, то есть то, чего не, не, не владеют все остальные. Стихийное пространство, как правило, состоит из нескольких стихий, где одна обязательно будет доминантная, а все остальные сопутствующие и управляемые домами. Или две будут доминантные на более высоких уровнях, а остальные будут сопутствующие. Мы будем с вами видеть, как это все происходит и какие эффекты это будет нам давать, а также как через эффекты мы можем управлять теми или иными стихийными слоями. Самая главная ваша задача это понимать о том, что движение точки сборки должно в вашем сознании, точки фиксации внимания должно быть свободным. А значит нет, даже изначально мы не вкладываем в себе никакое, никакую мысль, о том, что какое-то стихийное пространство может быть вами не взят все будут взяты, вопрос цены. Цена вопроса может быть разной. Ваша точка фиксации внимания, это точка сборки, которая находится на каком-то определенном теле сейчас. Да? Даже если она на стихиях получила способность двигаться более-менее и люфт, разброс ее движения значительно больше, чем было раньше. В обычном состоянии сознания, то есть где-то в 80% вашего реального времени, она находится на каком-то определенном месте, на какой-то определенной зоне, приближенной к определенному телу. А значит именно эта стихия в вашем сознании будет доминантная в обычной жизни. Другое дело, что вам, в отличие от другого человека, не представляет труда ее двинуть куда-то, вверх или вниз в большей степени, чем любому другому человеку, потому что для любого другого это будет катастрофа, а для вас легкое почесывание. Путешествие по стихийным пространствам будет предполагать, что мы через стихийное моле, это через свою волю и дисциплину своего собственного сознания, будем насильно удерживать свое сознание на том или ином уровне, который мы исследуем. То есть если мы погружаемся в пространство, мы погружаемся к него не одной ногой, а по самую маковку. Мы будем удерживать свое сознание волею своей, искусственно фиксировать. С одной стороны, вы понимает, да, что мы будем фиксировать и на нижних телах в том числе, которые являются вами уже давным-давно пройденными, которые не являются вами вам интересными, но тем не менее надо усилием воли постараться зафиксировать свое, свое сознание на том тонком теле, которое ну, не предполагает скажем так, интересы, качество, высокое качество жизни, но зато там можно получить те эффекты, которые не получишь естественной, естественной фиксации. Поэтому надо заранее себе сказать, что это надо. Ну вот, ну, надо. Да? Ну, вот такая стадия эксперимента. Надо. И поначалу пока, а мы будем двигаться снизу вверх, понятно, а не сверху вниз, как обычно, поначалу вам может быть показаться очень легким это исследованием И очень понятным, потому что понятно, что там на уровне земледельцев вы знаете все. Почти. И там не очень сильно интересно жить. Ну, раз надо, значит надо. Но потом с каждым шагом, с каждым поднятием вы будете приближаться к своему естественному состоянию. Да? И вот очень важно вам будет не пропустить этот момент, когда вы поймете, что я вот все, я уж погрузился в свое пространство, я тут как рыба в воде, я тут обычно и живу, потому что вот от моего сегодняшнего состояния, состояние здесь и сейчас, это не особо чем отличается. Вы должны будете ухватить эту точку, зафиксировать ее, что вот это... Сейчас для меня вот это состояние, вот это пространство является ключевым базовым, здесь я в основном живу, здесь я получаю результат. А также понимать, что вы находитесь в этом пространстве сейчас и ваше сознание находится в этом пространстве сейчас не потому, что сознание такое, а потому что среда, которая вас окружает, такая, она фиксирует вашу точку сборки на определенном уровне, она, не вы. И увидев это и осознав свою среду, мы ее будем специально исследовать, дальше мы начнем свою точку сборки первентивно двигать наверх. Все выше, выше и выше. И там конечно уже будет пространство более сложное, вы должны быть к этому процессу готовы. Там больше нужно понимать и больше нужно уметь, гораздо лучше, чем сейчас. И очень велика будет потребность сместиться обратно в свое родное оболоце может даже если оно не болотце, так мы его условно называем, да, свою родную стихию. И вот это вот тоже нужно будет пережать, передавить в себе, да, удержать свое сознание волей, а потом внешними энергиями, которые нужно будет специально найти, внешними энергиями удерживать свою точку сборки на определенном уровне. И здесь уже будет посложнее, то есть я заранее вам говорю, что будет, чтобы вы не уповали на первичную легкость, то с чего вы начнете будет очень легко, но так как вы будете двигаться дальше, с каждым шагом будет все сложнее и сложнее и сложнее. И в какой-то момент вы обязательно дойдете до состояния, когда я ну, ни черта не понимаю, вот, ну не понимаю, ну, не, я не вижу разницы, ну все, ну может что-то идт, ну знаете, как это как радиоволны, я знаю, что они тут есть, но я их не вижу. Я знаю, что вот эти излучения тут вот у нас мелькают. Да? Черт тех разберет, какие это излучения, как их понять. И вот здесь надо зафиксироваться на состоянии не понимаю. И это будет для вас следующим шагом в движении. Потому что не понимаю это не разговор. Надо понять. Надо понять. И мы с вами будем работать именно на то, чтобы вы научились это видеть и понимать. То, что вы не понимали раньше и не видели того, что вы не видели раньше. И чем лучше вы выработаете себе качество дисциплины, воли на первичных шагах, если вы не промонтируете с дневником вашим, с рабочим дневником подчеркиваю да, с лабораторным журналом можно сказать, если вы будете несмотря ни на что каждое утро фиксировать задачи и каждый вечер эти задачи анализировать, то вот этот сложный момент перехода из привычного состояния в непривычное вы преодолеете. Но если вы так вот понадеетесь, а английский я уже знаю, было ж просто, все сейчас будет сложно, если вы не расслабитесь на этом моменте, то у вас все получится. Но стоит вам только чуть-чуть дать слабину, не получится ничего. И вот очень важно. Светин опыт, учтите, пожалуйста, все. В тот момент, когда вы будете переходить из состояния, начнется для подпорки паника. И вот в этот момент вы должны взять себя за шкирку и работать, работать, работать, не важно с чем. И вот ваш дневник – это ваша нить ариадны, да? Как бы вам плохо не было, утром открыли Руна Хагалас, все поехали. Руна, хага, руна хага. Хагалас, Руна Хагалотс. сказала. Не не ингус, Хагалотс. С и дурак сможет, а ты попробуй болезнь с хоглазом выдержать. И так далее. То есть вот дисциплина, дисциплина, дисциплина. Услышали меня. Это очень важный процесс, потому что следующий курс, который мы с вами будем работать, он весь основан на дисциплине. Весь. Вот такие мне вам рекомендации.